Далее Электробайк Отличное сочетание электричества и старой доброй педальной тяги Но чтобы они работали сообща, их приходится разделять Электробайк Он совмещает силу тяги велосипедиста с силой электромотора Просто, как бы не так даже совмещая оба усилия, велосипед должен также уметь их разделять, чтобы мотор не мог проворачивать сами звезды со втулкой при вращении колеса. Это было бы опасно для ездока. Как могут эти силы взаимодействовать и быть разделенными? За это отвечает храповик, простой гениальный механизм. Он совмещает, разделяя. Как же это происходит? Электробайк. Втулка. Цепь. Мотор. Колесо на моторе. И тот самый храповик. Звезда, поворачиваясь, тянет цепь, которая тянет цепной механизм, вращающий колесо. Электромотор состоит из закрепленного статора. Это ось вращения колеса и ротора, к которому колесо крепится. Крутится мотор, крутится колесо. Батарея дает энергию мотору. Три свинцово-кислых части дают 36 вольт. Как может электробайк проехать 50 километров на скорости 25 километров в час без единого поворота педали? Храповик – это механизм, разделяющий движение мотора и движение педальной базы. Мотор может вращаться с одной скоростью, а велосипедист крутить педали с другой. Или вообще не крутить. Для лучшего понимания – немного разрушения. Статор мотора крепится к раме велосипеда. Он закреплен и не вращается. Ротор движимая часть. Он вращается вокруг статора и закреплен на заднем колесе. Когда ротор вращается, колесо тоже вращается. К ротору прикреплен первый элемент хроповика, второй находится внутри цепного механизма. При вращении педальной базы цепь вращает этот механизм. Зазубрины в центре цепного механизма двигают собачки. Два подвижных отрезка металла с обеих сторон, первого элемента храповика. Цепляясь за собачку, зазубрины передают колесу вращательное движение, и колесо крутится. Сила, приложенная на педали, передается на ротор, который вращает колесо, благодаря собачкам. Но благодаря им же движение ротора может быть отделено от движения педальной базы. Если мотор работает на всю мощь и сдох замедляет вращение педалей или прекращает вовсе, цепь больше не двигает звездочки. Они останавливаются. Ротор набирает обороты. Собачки приходят в движение и вращаются свободно. Вращательное движение ротора не передается на цепной механизм, который остается неподвижным. Цепь неподвижна и педали полностью отделены от вращения ротора, благодаря храповику. Храповик прост и невероятно эффективен. И именно его используют в обычных велосипедах, чтобы разделять движение педалей от движения задних звездочек. Педальная база может вращать колесо, но колесо не может вращать педальную базу. Без храповика владельцам электробайков пришлось бы вращать педали с той же скоростью, с какой вращается мотор. Едва ли отдохнешь. Храповик. Он комбинирует усилия, при этом успешно.